Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, YouTube-зрители. Мы э, начинаем свою программу, продолжаем программу э, работы на э, канале Сангейтс Радио Сангейтс Радио. И сегодня у нас второй э, телемост или Таро-Мост, в котором участвуют представители школы Таро э, с двух континентов. Uh, на континенте Россия uh, <свят> находится Сергей Савченко, руководитель uh, школы Таро, uh, а на континенте Соединенных Штатов Америки, где находится uh, Фрэнни Рубинс, таролог uh, uh, тоже с большим uh, стажем. Сергей, я не вижу вас, я сижу на противоположном, так сказать, Um, yeah. Да. А, поэтому <laughs> сейчас вы видите Риту и Френи, и они сейчас будут. Я буду говорить еще раз по-русски, а то там я говорил по-английски и по-русски. сейчас я буду говорить только по-русски. В основном и помогать переводить, конечно. А, mm -hmm. Ну, давайте поздороваемся тогда друг с другом. Сергей, добрый yeah, день. Очень рад видеть. Окей. Uh, Сергей, вы предлагаете, вот есть тут много вопросов, и Френи... Френик, я злацов качественных. Да, Френи uh, <laughs> наконец-то разобралась после программы, которую мы провели, <laughs> что от него мы все хотели от нее. Uh, вот, и теперь она приготовила вопросы. Uh, давайте Отлично. мы, наверное, начнем с ее вопросов. Хорошо. Конечно. Да. Yeah. Okay, yeah. uh, как, по вашему мнению, когда началось Таро и какая была цель вообще? Таро, создание, да, да создание Таро... В смысле, происхождение Таро? Да, да. Ну, все таро. Ну, -таро она, произошел... она не знает вашего мнения. Таро произошло с Сириусом, это очевидно. Его распространяли у нас рептилоиды. А, Uh, well, in his opinion, это Если говорить серьезно, я считаю, что второе произошло в Западной Европе, в Италии, в 15-м веке. То есть это все документально подтверждается. У нас есть все документы. У нас есть первая колобия. Uh, well, in his opinion, it started in Easter, Eastern Europe, uh, in Italy, in uh, what century? 15th century? 15th, 15th, century. Mm -hmm. 15th century? 15th century. Uh, what yeah, was uh, the, the, the Well, he thinks that was a game. At the beginning, it was just a game. Mm -hmm. И уже потом она приобрела эзотерические смыслы, она превратилась в гадательный инструмент, оно, точнее, того превратилась в гадательный инструмент и mm -hmm. стала тем, чем оно есть сегодня. — Там очень много символики. Есть у вас какое-то мнение, почему так произошло, очень много еврейской символики, иудаизма? — За каждой идеей, за каждым символом стоит автор. Behind uh, each symbol in er, uh, an idea there is an author. And we can tell who brought this on and who offered these ideas uh -huh. uh, this idea. Do you refer it to terror, um, Kab Kabbalah? Um, I don't know. I don't. I have why never. You, why I have I, Well, because I'm curious about mm -hmm. a different perspective. You just. Просто это интересует. I feel uh, when I work with it, because I haven't studied Kabbalah. I know a very little bit about it. I'm curious about it, but its influence, because I was raised Jewish, and so there's something there for me, but. Я really никогда не изучала кабалу, но просто очень всегда ее интересовало, почему это так происходит. И я скажу, почему? я занимался этим вопросом, <связь> я скажу. Фискально Дело в том, что скажу. в средние века не было более сложной и более разработанной э, эзотерической философской системы, чем Каббала. Медиволкая? Uh, It was the most important Kab Kabbalah was uh, the, the only uh, uh, science that was explored and studied by people.: в 19том веке, когда та Тароссы вместе с Кабалой, это уже не было настолько совершенная система. G: But in 19th century, when Tara and Kabbalah was joined together, it, was, it wasn't that uh, sufficient, it wasn't that. И это совмещение было очень некорректным. Немножечко саморекламы. Немножечко саморекламы. Я сейчас начал работать со своим того художником Евгением виницким над кабалистическим таром, где я надеюсь, сделать это стройной, понятной, рабочей системы. С helper and partner, he started to work on uh, a capalic version of tar. Mm. So they're gonna. He's trying to bring this ah. right version of Спасибо, спасибо, uh, <laughs> Uh, left, so, uh, uh, uh, Сергей, давайте ваш вопрос Первый вопрос, который у вас uh, был я, я его сам озвучу uh -huh. но У меня есть да, эти вопросы uh, uh, как, uh, как вы видите дальнейшее развитие Таро? Какие идеи важны для развития Таро? Какие идеи из тех, что вы встречали, вам понравилось или не понравилось? Uh, Translate it out. I kind of missed it. <laughs> okay. Uh, how uh, how do you see development of Terra? Uh, what idea you think is more important for uh, Terra development? And uh, what ideas uh, were you incorporate? Uh, you like it or not? Most. First of all, it's divination. It's something outside uh, that can be explained. It cannot be explained in terms of what we experience um, in this third-dimensional realm. Something else happens. Uh, для нее это больше связь uh, с, uh, с интуицией и с, uh, с каким-то высшим миром, и которое не, всяк, не, всегда можно, не, то, что не всегда можно объяснить. Yet the symbolism and the archetypal energies are, uh, very strong for me с другой стороны и символизм uh, символика и uh, ну, энергия архитайпа очень-очень важно тоже очень важно и очень сильна для нее so i think of it in terms of if they're if you believe in god or source that there are energies distributed in archetypal form. So certain qualities of energies are put together, are bundled together, like in, say, the high priestess or um, the empress or the emperor, whatever. Certain qualities make up that, that symbolism, that archetypal energy. Если вы верите в Бога или какие-то высшие энергии, то в принципе для нее это больше uh, энергии, которые архитайп энергии, которые приносят что-то да, при, приносят что-то сверху. Вот, ну, разные карты при, придают свою Я энергию, да, да. А были какие-то новые колоды, которые не понравились. Она использовала египетскую колоду, но в время возвращалась uh, обратно к. У uh, okay. I have I have У нее, наверное, около 15 различных. Но. <laughs> это Будем постараться переводить mm -hmm. для всех <laughs> до конца It yeah. а вот mm -hmm. это колода просто с ней разговаривает, она уже такая немножко mm -hmm. выглядит немножко за, заношена но and она yeah. right. Right. все равно ее постоянно вот с собой носит и на ней гадает и для всех So I've imprinted this particular deck with my perspective or consciousness or awareness of how the cards can speak to me ну, эта колода уже несет ее энергию, она уже, она уже просто с ней разговаривает на, напрямую. Её, да, намоленная? Да, намоленная. В продолжение, Сергей, в продолжение вашего первого вопроса, А что имеется в виду вытеснение из Таро жестких, неприятных смыслов и значений? А когда они вытеснялись? десятка мечей. И изначально она означала крах, гибель, катастрофу и так далее. Сегодня ее пытаются увидеть как перерождение, как новую жизнь, там, что-то, ну, такое вот. И это происходит с очень большим количеством карт. Все негативные значения устраняются, и они подменяются какими-то позитивными, радостными и светлыми. Я считаю, что это очень неправильно. So they bring mm. so meaning of the care uh, of the cards are different than it uh, they were before so more positive they're trying to bring more right. positive and he think that's not exactly right and a uh, particular one mm. is a tense of uh no, swords yes okay ten of swords to me is the worst is over at <laughs> <laughs> <laughs> что самое плохое уже позади. Она так трактует эту карту. Да, ты уже Ваш Да, прав. Это все. осталось все. it. осталось в прошлом. Но для вас Это The worst possible Это has Это occurred. Это довольно позитивная, в общем-то, с одной стороны, все. все. все. Это Это Это я имел в виду, что uh, mm -hmm. в книгах многих авторов mm -hmm. исчезают вот негативные значения, и они перекрашиваются в розовый цвет. Все черное перекрашивается в розовое. Well, And when they're reverse it changes a little even though it's one card it changes how I experience the card and what I will меняет как бы перспективы тут больше может быть негативного чем позитивного, но она, в принципе, не отвечает на ваш вопрос, я понимаю. Я понял, да. Прямо не отвечает. your question, please. Um, yes, when, or this one. This is... Okay, okay. Yeah. <laughs> uh, у yeah. нее в uh, Фрэнни все время приходит цифра 8, uh, и она, в общем-то, хочет... Это про вас. Что случилось ли... Mm -hmm. С вами что-нибудь, когда вам было восемь лет, что-нибудь важное? Или значит ли вам вот восемь лет что-то для вас обозначает? Ты откуда Сергей помнит, он, когда ему было восемь лет? Нет, я себя помню, я как помню. раз себя помню 8 лет, я, я учился во втором классе, ничего серьезного со мной не происходило. But he doesn't remember anything significant. Well, nothing serious. The number eight is... <laughs> <this> <laughs> is, is, number is huh, he lived in an apartment number 88. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Images, some images come intuitively, not just from the cards. It's information comes through uh, that I follow a path к ней пришла, приходит такая информация, mm -hmm. вот, не, это никак не связано с картами, вот просто, наверное, глядя mm -hmm. на вас, и, имея вот, энергетически связываясь, вот, пришла такая информация. Ну, вот, к примеру, она сказала, сегодня она пришла, мы не виделись там пару недель, по-моему, mm -hmm. и она говорит сегодня, мне говорит, в офисе she... что-то изменилось, что-то произошло. Я говорю, а что произошло? Я чувствую совершенно другую энергию. А в каком плане, я спрашиваю? Она говорит, ну, стало намного яснее, потому что непонятно было то, что происходит. Вот э, как-то я чувствую, вот, что-то изменилось, энергия изменилась. Э, это вот как она это все воспринимает. Э, ну, я не знаю, могут ли Сергей, как вы думаете, в этом плане помочь Таро? изменилась ли можно задать такой вопрос наверное да изменилась ли энергия в офисе ну задать можно я только понимаю а где, где эта энергия изменилась uh, в офисе в офисе да well did you tell Michael that то shifted here in the office in, I just in described in, in the world at all in the world but it affects everybody, everybody. everybody. Michael actually asked uh, him a question if that's possible through tarot to see if there is a shift here. Yes. Uh, it's I okay, so yep. if you mm -hmm. can do the same, mm -hmm. maybe? Yeah. Right? Can well, can you already felt it. Can we verify that information by tarot cards? Yes, and what shift are you, um, what I'm referring to is a shift in consciousness from transparency, meaning no more secrets allowed, that we are moving from um, exposing everything, not, no more hiding things, mm -hmm. into a place where we're affected directly to look at the issues that we're still holding that are still imprinted in our energy field. Ну то, что Фрэнни говорит, это вот то, что она почувствовала за последнее время, что происходят какие-то изменения в энергиях, что мы больше не можем прятать ничего уже в мире вообще, в принципе, в общем, и все выходит. Как не может, я только сегодня спрятал шоколадку. Да. И... Well, he said that just he just hid the the chocolate, so that's all possible. He hid <laughs> а, Сергей, а спрятал ты от кого? От себя или от жены? От <laughs> <Not laughs> себя, от кого? Ну, от себя, от кого? это от себя. Это и Ten Well, she asked about <laughs> the sun <the> Gates in general <laughs> And got this uh, The, the, the is over What cross what? is it? Death Trans that, transition, yeah. transition Transition, transition, uh, transition Ah, uh, many uh, changes uh, are there? Well, let's ask for Sergei Show, uh, show card to him And he will interpret Okay ну если Сергей по-русски. Ми Михаил просто пытается Нет. спрашивает у вас, как вы интерпретируете mm -hmm. эту карту смерть. Нет, так, это, или что-то. There were one card это основное видение вот то что сейчас вот на, на позиции основного видения да это она сейчас покажет так... я немножко потерялся So, if, if I'm going no, to... Надо просто интерпретацию Сейчас давайте послушаем mm -hmm. Я потом переведу Интерпретацию того, что она у нее было она, uh -huh. она раскинула карты Она uh раскинула -huh. И теперь она их я показывает понял. и интерпретирует да. А я хотел, чтобы вы посмотрели Эти карты и сделали свою интерпретацию По ее раскладу А потом сделали Но это расклад. сложно, а Сергей не может видеть полный расклад То, что тут лежит Почему? Лежит. Я, да, мне не важно Десятка мечей, тринадцать Восьмерка кубков а это важно okay. на каких местах они лежат? Это же кросс, не важно. Ему не важно, So, do you want me to make an yes. interpretation? Yes, yes. Let's do it. Okay, that you're still learning. There's new growth, We new potential, but the old—you must let go of the old. Okay. You continue. Continue. Да, да. Yeah. можем пустить, да, работать по старому. Mm -hmm. And there's um, a loss of innocence. This is the card of что ли? <laughs> <laughs> Девственности. Девственности, да. and in in terms of um, your growing up. You're you're learning what works and what doesn't work No okay. And then mm -hmm. um, this card Has to do with leaving what is familiar And moving forward But also there's some kind of control manipulation но в то же, да мы мы уходим от того что знакомо идем к чему-то новому но с другой стороны какой-то есть uh, uh, что-то контролирует нас, да разбитое сердце broken heart. that your это последняя карта то что в результате будет the ну so no, mm -hmm. вот если бы вы не рассматривали перевернутую карту, вы бы сказали так, как она есть на самом деле, да? Не эмпер не не перевернутая. А so I some resistance managing the business. Сопротивление к как бизнес должен развиваться и как должен быть managed. Okay. А ну. это, это, это, расклад э, чего касается? Он касается вашей фирмы или изменений? Ну, всего Миша, мира? да, или Миша конкретно спросил, поперям. да, есть какие изменения у нас в Сангейтс. Она почувствовала, но он, он а, не совсем вас. правильно интерпретировал, я думаю, то, что она рассказала, и он как бы больше это перевернул на, на наш бизнес. Но, ну, не важно. Вопрос был задан, да. Какие какие изменения происходят здесь и что ждет? Окей. Okay, uh... Если говорить о вашем бизнесе, да, да, да, Сергей, То есть мы говорим о вашем бизнесе. Да, Вам нужно принять очень серьезное решение и кучу хлама, который у вас есть, выкинуть без всякой жалости. Из офиса из своей жизни? Из головы. Сфокусироваться на чем-то. Правильно я понимаю? Не понял. Сфокусироваться на чем-то важном. Более Тут вопрос. даже нет, сейчас фокусироваться не на чем-то важном, а сфокусироваться на том, что цепляется у вас за ноги и не дает вам идти. Окей. Ну, в принципе, тоже похоже на... Отрубить. Оставить, вот вот как хвост у тинозавра. отрубил и okay, ушел. Yes. Uh, okay. Same thing. Cut through. Yeah. Mm. Uh, we finished that. That one. Yeah. Uh, okay. Uh, well, it, you you could ask how to move forward, too. Okay. How how yeah. to m how do you want to approach this? Okay. To, to cut, uh, как отрезать? <laughs> Она спрашивает, если мы хотим задать вопрос, как, как, как двигаться дальше и, да, вот и что отрезать. Вот вы говорите, надо выкинуть... Как и... двигать? Это не да. вопрос. Вопрос, куда? Куда? Вопрос, well, куда? He said, he said <laughs> So I read this card as a very kind, loving person that to move forward with gentleness, with kindness, with love. And then here, this card mm -hmm. has to do with creativity. In, and you could see it, it you can read well how I'm reading it is that they're still fighting all the resources that are available. And then the Knight of Cups to move forward with again, move forward with love. But now where do you go? <laughs> yeah. Мы не видим куда идти, ясно. Да, ну вот то есть понятно, что тут двигаться дальше с любовью и с какой-то. Да, но двигаться, то есть с любовью, с сердца, от сердца все это, но куда мы не видим, понятно. А что ты сказала про семерку посохов? What about this country? Um, resources, not using all the potential. We're not using all the potentials. We're not sort using. of, again, defending against or fighting. Look at all мы the support, opportunities. That are not being used. Не, используется не используется да весь потенциал не используется mm -hmm. который, а, е, but, but where first is take the blindfold off. be willing to look at the thoughts that you're having be willing to take ownership а куда мы не видим ну то есть надо взять полностью на себя ответственность открыть глаза и посмотреть куда двигаться <реклама> король кубков король шоу король кубков король шоу вы не продаете шоу у вас нет шоу вы ничего не показывает шоу мозгу где где ваше шоу Bring out more of the genuine power of love. <laughs> This no, is a cup. This is another. This вы не показыв... Ваше шоу должно быть о борьбе за любовь. Ваше шоу должно быть о борьбе за грааль, за совершенство. Но вы закрываете себе глаза. <laughs> well, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, да что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, то, что, Mm -hmm. you think that you Не формат работы. The содержание работы. Oh. Содержание. Mm -hmm. Смысл работы. Наполнить ее смыслом. Mm -hmm. Сегодня нет смысла в работе. Feel the нет sense стержень, of the нет идеи. Oh, so heal sun gates. Да. Mm -hmm. Ну, то есть она говорит, mm -hmm. вылечить сначала это как бы внутри. В голове, да. Mm. Uh, Хорошо, well, давайте, давайте мы <coughs> будем двигаться Так, uh, uh, вопрос, mm -hmm. вопрос uh, к Френе от Сергея Рита Так, можно ли научить uh, человека гадать, если у него нету дара? просто нету. вопрос нужен или не нужен, то есть можно ли его научить или обязательно должен быть дар. do you for, uh, for tarot gift? or you can really uh, teach anybody? It's like learning to play the piano um, if they are willing to practice But the most important thing that I see while working to teach people tarot is to learn to trust themselves mm -hmm. So if they're willing to Trust themselves, they will do well. то есть если они верят в себя они они ноутенс uh, ноутенс so no the, the, the inner gift the the, the gift is, is, is important is, is important by too, by too. but it's are they going to be a concert pianist or are they going to play the piano но еще зависит от того как они будут это использовать а для других людей для выступать типа на концертах она приносит сравнение mm -hmm. то есть играть на пианино для себя допустим или выступать на концертах я и филы токолин for me to work with the tarot it, I've always been interested in different kinds of things, but I was called It was a deeper sense of I have to do it для нее лично это был как зов, что она чувствовала, что она просто ее тянут и она должна это делать. Шаманская болезнь. Какая болезнь? Шаманская. Шаману. Well, he called it uh, sham, uh, sickness of shaman. That there is a shaman in inside or maybe shaman was calling you. To I studied shamanism for many years. She studied <laughs> shamanism for, many years. for many years. Yeah. Probably ten years. 10 лет она yeah. oh, no, занималась. Это старший. Когда говорят юристы 15 лет, это еще не срок, но уже возраст. 15 the joke is 15 лет 15 лет 15 лет 15 лет 15 15 лет 15 лет 15 it's 15 лет 15 лет 15 лет 15 а что или кто способствовал тому, что вы начали изучать Таро и э, гадать и обучать? Что послужило как бы? Улица, улица. Вот <laughs> так часто вопрос. Самый такой разумный ответ так получилось. Я никогда это не планировал специально, mm -hmm. никогда об этом не думал, но обстоятельства так сложились, что я начал этим заниматься, а потом я понял, что я не занимаюсь ничем больше. А в каком возрасте, Сергей? То есть, 25 лет назад, да? Yeah? 25 лет назад. How long ago? Twenty, 25 лет years? When did How long ago? Ninety-third year. Tell him that um, my opening spiritual path, everything opened in nineteen ninety-three. <laughs> <laughs> well. <laughs> Она her, her <laughs> a, a <laughs> <laughs> начала двигаться в ее, ее духовный путь, вот все, все открылось именно тоже в, то в 93-м году Конец 92-го, начало 93-го Открылся вот духовный путь в январе я купил первую колоду, а уже в, в сентябре я открыл первый гадательный кабинет. Yeah. In ну и в это время, примерно в девяносто втором году, в самом начале девяносто года, мы переехали жить в Соединенные Штаты. Время богатое. There was a wave of energy moving people forward that could he could experience. это была энергия, которая двигала в то время людей очень сильно, берет. Да, это было очень энергичное время. But it's happening now again too. Yeah, I is 2017 is this. Yeah, It's the year of revolution in Russia. Oh. Nineteen nineteen uh seventeen. -huh. Uh -huh. The the big revolution that happened uh -huh. with Lenin, if you re I know a little I can't bit, recall <laughs> much. <laughs> you don't you don't do know, <laughs> <Lenin? Everybody laughs> know, know about Lenin? Everybody I know I know about Lenin a little вопрос? У нас около 15 минут, Какой самый главный вопрос, Сергей, из оставшихся? Я хотела спросить, Сергей, какой самый главный вопрос из оставшихся? Про учеников? Учеников. А френни, какие самые запоминающиеся ученики? в ее обучении были и что было необычного. What was the st Do you remember any uh, students students that you really remember and what was unusual? Very, un very, talented, very unusual They're naturals. They're like a в uh, sort of well, uh, uh, mm -hmm. общем у нее были ученики, которые запомнились и таких было довольно много, но которые сразу как бы, вот, как, как рыба в воде себя чувствовали второго. Но у нее есть тут вопрос какой-то важный просто вот uh, фотография салцер кросс расклады она хочет спросить. Okay. So 54-year-old woman, женщина 54 года, замужем, uh, yeah. that is continually getting sick, and her question to me, she uh, wanted to know why can't I get well? И она постоянно больна, постоянно болеет. И ее вопрос был, почему... Когда она, наконец, может чувствовать себя... А, ну, выздоровеет. Я не вижу расплант. Uh, не вижу эти карты. Но, no, uh, Сергей... Can I see? окей, окей. А что у нее болит? Вот, exactly... Uh, у uh, нее um, много операций было и проблемы со шеей and pain chronic pain, pain all the time, and her shoulder blades. и плеч Шея, это мышцы или позвоночник Is there spinal uh, the, the neck uh, the, the causes spinal? Or or muscle. There there was compression of Eski. the, the compression of the vertebrae and the nerves were involved, so they went in cleaning out, cleaning нервы. Я покажу вам всю технику, как это происходит. Первая серия. Это если эзотерические проблемы. Mm -hmm. if, if problem, Вторая – это физиология. Вторая kind of right. – физиология. Он делает Она была Like three, Ой, four, она родилась раньше времени. Three four pounds. Это не Шут, башня и мир. Левал говорит о том, что это проблема нервов. Это проблема нервов. расскажи, какие карты Это Yes. Не эзотерическая проблема. Это не, как сказать, не чистая физиология, не чистое тело, это нервы. Это может быть связано не только с самой нервной системой, но и с переживаниями. Это не только That's true. И мы сейчас yes. проверим еще шестнадцатую карту. Well, card, you know it's it's uh, у меня выпали правосудие, умеренность, um, uh, это самая колесница, justice. смерть he's и любовь. Карта допускает несколько толкований. Верхний слой – то, что бросается в глаза. Возможно, это связано с микротравмами от поездки на машине. У нее была авария, у нее была авария в машине, она прошла, когда? У нее была авария, у нее была авария, то есть на нервные, либо это связано, авария плюс нервные переживания, либо одно спровоцировало другое, я думаю, это комбинация этих ситуаций. So it's combination of, uh, uh, worries and, Теперь uh, задаем вопрос, что okay. можно сделать? Можно ли что-то сделать? Мир, yeah. okay. I mean, mm -hmm. uh, смерть, uh, сила, умеренность и... Живица. Я так понял, они уже делали операцию. She had lots of surgeries. Yes, yes, not one, many surgeries. Through the years. Problem. Many surgeries through the years. Well, oh, well, he's saying that if they didn't finalize the surgeries. Oh, they didn't finish the work? They didn't finish? Очень много операций. Я понял. Очень много операций. Значит, э, я не очень могу это понять, но у меня ощущение, что резали не то и не там. Я думаю, что uh, есть несколько right. направлений лечения. Первое – это правильная операция. Well, first of all, the, the right surgery. There is a few things, few roads that he can take. The first. is Right. Right. Right. It it might not be right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Yeah, she ну, did я mm -hmm. понимаю. Это корсет. Корсет, uh, корсет. Oh, he, что might, he even think it might be a cast or something to stabilize it. Yes, that's what she wear. She Она сейчас носит. Yeah, a brace. Да, и она mm -hmm. не должна его снимать. And not uh, taking it out. Oh, Не, не okay. должна отказываться от него. Not, not не не отрицает, oh, okay. Okay. Yes, okay, То, что okay. она не делает, это лечение э, психики, лечение психических проблем. Well, she, она не делает этого, вы думаете? She, не делает. Okay. Она не на это должного внимания. Она должна обращать на это внимание больше. Well, she And uh, coming down, in kind of, uh, you know, what I mean, right? To so her intuition, not intuition. Uh, mm -hmm. Her uh, uh, worries and stress, and oh. her nervous system, and uh, coming calming herself down, just psychic uh, problems. Okay. That she might have. Yeah, she's She's she's fighting it. <laughs> Она борется с болью и... Она борется с поддержкой даже, борется с тем, что для нее пытаются сделать, и борется с тем... У нее какая-то борьба происходит такой. Если у человека нет мозгов, то тут уже ему не поможешь. Но она должна behavior and kind of um, yeah. And it, archetypally she's an empress. An <laughs> <laughs> <laughs> ah. well doesn't she doesn't help her. <laughs> If she's uh, a little bit <laughs> sick in here oh okay she thinks she knows but matter of fact she doesn't okay did okay it did it help yes okay thank you thank do you yeah very interesting watching great <laughs> <laughs> yeah. yeah do you have another one? Из вопрос, вопросы у нас будет программа, но минут пять у нас всем, по-моему, есть. 75 old married woman. 75 лет uh, замужняя женщина, who's been running her business 45 years. Она в бизнесе 45 лет бизнес имеет 45 лет. And she's Постоянно в страхах. Because her husband's sick, but mm -hmm. she, should she sell the business? У время думает продать ей бизнес или. yeah, it's affecting her health now, and she's tired То есть она все время поэтому болеет и уставшая. вот Я не расслышал, чего она боится? Она боится, потому что муж болеет, она болеет, и она не знает, что ей делать с бизнесом. Money, she, so working, wow. а, самый главный вопрос, как избавиться от страхов, которые постоянно ее преследуют, что она будет Это больна. Это очень легко. Можно попробовать русский метод. Пол литра водки перед сном, и ты вообще ничего не боишься. Зачем мне этот бизнес? Нахрена этот бизнес? 75 лет. Зачем мне этот бизнес? She's years old. Yes. She doesn't need the business. She does because she's afraid she won't have enough money. That uh, her husband, her Этот бизнес в принципе приносит ей деньги, на которые она может. Да. Жить. А, и, и она боится, mm -hmm. слышишь, остаться без денег. И я хотел, хочу задать wow. вопрос: а для, а для чего эти деньги 75 лет в вот, Но мало ли, конечно. Mm -hmm. Well, the first that came to him was why she needs Какие карты у меня Well, from her perspective. Расклад просто как с листа Иерофант. Влюблённая. Суд, yeah, lovers. Lovers. lovers, justice, повешенные, hangman, mag, ma ma magic, Magi oh, magician, бояться. Это ее самое любимое занятие. That's what she likes to do. To be afraid. To be in fear. Ah, that's yes. her, that's she Her жить на Жить в страхе, постоянно думать, хватит денег, не хватит денег. That's Если ее этого лишить, она завтра умрет. Well, if you take it off, she will die tomorrow. If you. Она говорит yeah. Френни, что у нее мама точно такая же была. Она была, жила все время в страхах. She's used to that. <связать> Я бы на know, ее месте купил бы страшное чучело и поставил дома, чтобы <связать> делать вот так. Как бы смотрел фильмы ужасов. Okay, so she should watch a movie to help get rid of all the fear. Yeah, okay, good. Well, you can read the news. She can know so the news. What? Watching The news may help. What oh. <laughs> <laughs> oh! You think? <laughs> Ru Ru Russian news. В Ну, никаких новостей У У нас достаточно тут своих страшных. У нас больше страшилок. Последний, может быть, какой-то расклад? Последний, для всех. Одинаков. Расклад. Um, make up, make up. Um, да, у меня есть вопрос. Ну, мы будем, конечно, думать, как нам открыть глаза. Но, в принципе, вопрос uh, про <laughs> uh, если мы все будем в апреле, дату мне нужно, какую-то дату в начале апреля или в конце марта, когда можно здесь сделать хорошее шоу. Uh, here Sergei end of March or beginning S S S of April. Yes, I need a show. show. Well, he said we need to show. Have a show. here Ah so I need dates for a good uh show. in I need a show. Yes, I need a show. Yes, I need a show. Yes, I need a show. Yes, I need a show. Yes, I need a show. Uh, when would be better to have a show, a fair, What here? Kind? What kind of oh, show? Okay. Any fair show, uh, big event, uh, event. End, end of March or beginning of April. It's saying, don't be attached. I can't, I can't. Okay. In, or, in order to have a show, you <laughs> have to do your personal work. Но no, когда? Well, the question is basically... Grieve, grieving, there's... So we cannot do a show. <laughs> you cannot do a show until the... There's some preparation work that needs to be done. Думает, go, мы вообще не можем делать show, потому что нужно... Of emotion and grieving. Потому что надо чистить well, сначала. Готовы. Да, он yeah. не готов. Вот нет понимания, ah. как mm -hmm. его сделать. Вы не можете его наполнить своей энергией. Вот в чем проблема. Но если брать даты, то апрель лучше марта. У нее то же самое получилось, апрель лучше. Начало апреля можно? Так, дорогие друзья, изучайте Таро. Окей, мы Разные, разные <laughs> континенты. <laughs> ну на самом деле все ответы у нас а, очень <laughs> совпадают, и это совершенно замечательно. То же самое, март нельзя, <laughs> апрель можно. Ну хорошо. А, Сергей, вот yeah. скажите, что-нибудь вас, муч... кроме шоколадки, конечно. Uh, есть ее или не есть uh, что-нибудь такое вот мучает на который френи uh, может дать ответ исходя из ее карты задайте ей ваш персональный Michael, вопрос нет вообще нет вообще нет очень много работы и нет вопросов Yes. just a, a, any personal question that you may answer, but he uh, said okay, that there that is no okay. question. Then oh, yes, oh, oh, we, we, we, we've Freddie, last you are, do you have your personal question to Sergei? Ah, yes. Um, okay. Just I'm personal, so not just so theoretical. Just something for you to answer, now. Just, just right, you know. Right, right. Um, do, do you connect with any star systems star it's beings, beings. It's, a, it's a general question oh uh, well <laughs> we we have one for very specific for you, for you for yourself oh yeah. for me yeah <laughs> health or something yes. related to your relatives yes what, do you, what yes, do you might have my health and relationship relate do relationships она спрашивает, если у нее будут ли еще какие-то взаимоотношения. Ну, у нее есть отношения с кем-то. У нее у будут отношения с налоговой? у нее будут отношения с квартирным хозяином. Нет, нет, нет, с мужчиной. <музык> ну no, а налоговая там тоже может быть с <зыват> <зыват> <encontrar> <реп?' Tokyo> а, Но она спрашивает про отношения именно с мужчиной. Она 22 года <пов> разведена. И у нее, по всей вероятности, ну, они были, да, и вот сейчас какие-то там вопросы. I have a lot of questions <laughs> My next step I want to be more global How to do you have pets? Have pets? What? Pets? No. No pets now. I used to have. Сейчас <coughs> нету. <coughs> Always had pets, but not now. Это очень стандартный ответ. Первое, у вас нет никакой проблемы завести мужчину. вы совершенно не вам нужен. вы совершенно не понимаете, зачем он yeah. вам нужен. Во-первых, у вас нет проблемы завести но во-вторых, вы не не надо. <laughs> <laughs> В этом все. Okay. Если бы вы, вы хотели, действительно внутри он был бы у вас уже well, завтра утром. Really <laughs> well, она it. больше хочет партнера как бы духовного, <laughs> духовного партнера быть с кем-то ближе <laughs> духовный. спирит Oh you yes. can take uh, yeah, yes. you can have your spirit. Yes. Um. I do. That <laughs> that's, <laughs> that's <Yeah>. what you <laughs> Сергей, у нее на самом деле много вопросов, которые она хотела бы задать, но времени у нас, к сожалению, нету, поскольку сейчас будет у нас серьезная программа, как раз она будет э, вести медитацию, э, вместе с Ритой не буду сейчас заниматься, поэтому, к сожалению, мы должны закончить нашу программу сейчас, но Don't это была to вторая, to но to не to последняя, to не to последняя to программа. Надеюсь, а, дор... да. <смех> да, Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям и YouTube-зрителям, которые будут смотреть наши программы в записи. Она записывается, я надеюсь, на той стороне, <смех> которой я не вижу. Но как только она будет обработана, будет выставлена в YouTube, в Facebook, и вы сможете с ней ознакомиться, те, кто не смогли послушать ее в реальном времени. Если вы хотите задать свои вопросы... Uh, то ли Фрэнни, то ли Сергею Савченко, пожалуйста, uh, sungatesradio.com, sungatesradio.com, наш скайп – sungates108, uh, или пишите в YouTube, или пишите в Facebook, потому что Френни Рубинс, она интуитивная... Uh, — Гадалка? — Гадалка, целитель, она не знаю. — Больше целитель, uh, Да, больше она целитель uh, сама по себе. И она в течение очень многих лет, кстати, официальный, как и Рита, она официальный гид в этом духовном госпитале, где э, проживает и работает уже почти 50 лет э, Джонат Бога в Бразилии, в маленьком э, таком селении, и куда приезжают люди со всего мира, т, и, и, ища исцеление. Э, вот она там много лет работает. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое за спасибо ваше вам. время, да. и до новых встреч, всего доброго. До свидания. До свидания.